А это еще анекдот, нахуй, про, мин, про, ми, про ДПС, нахуй. Про мента. Да. Пришел моложавый в ДПС, устроился, нахуй, так это самое, блядь. Ну, и он там ходит, блядь, по позгаи, по блядь, этот, молодой, а начальник смотрит на него, что-то не поймет, блядь. Он да, ходит и ходит, ходит, ты ходит, блядь, из улов угол. хочешь позаработать? Он да, я хочу. Ну он, иди, блядь, бери, блядь, ж, и, и, и, сам, жезл, блядь, рацию нахуй.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 <связать> влазит, армян, армян влазит такой, блядь. Ты что меня остановил? Ты ч? Я, блядь, вот еду нахуй туда-сюда, он, блядь, ходит вокруг этой фура. И что-то смотрит, смотрит, смотрит, что-то выявляет, что-то ищет, нахуй. Он такой хуяк, блядь, к нему подходит, блядь. Берет китель, оттягивает, блядь, и 500 рублей зло, На собака. И, блядь, сел и уехал, нахуй. Так он заходит, блядь, в, в, в, в, в пост ГАИ, блядь, блядь. Ну о, блядь, этот начальник говорит, ну чё, всё, всё заебись, он говорит, всё, всё заебись, блядь. Только вот что, блин, я начал продираться, всё там ходил, ходил, остановил этого, блядь, армян, нахуй, он такой, блядь, китель, нахуй, мне 500 рублей. На, собака. И, и сел, уехал. Он, э, -э дорогой. Он, он берет этого, эту ну, моложавого, китель, отняёт, э, э молодой, это я собака, и забирает у него 500 рублей, это я собака, а ты щенок. Не о ноги работы.